Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрэмис, и сегодня будет этап мода 1.1.7, здесь куча мух летает. Перед началом надо подписаться на мой дзен, он есть в описании, и зайти в мой телеграм-канал. Балбес Олег, пишите хэштег Балбес. Так, включаемся здесь. Так, всем привет. Со мной Олег, Лука, Данька и Тедди. Привет, мы ну, и там в Линде где-то в том измерении. А, а, а, а. Что добавится в обновление 1.7? Обновление было просто фикс некоторых багов и добавлено 2 ПК кольца, плюс астро трансформация и все. Ну и фикс багов. Кушаем макарончик и становимся баг. Мы тики давай. Тыры-пыры растопыры. Видим макарон. И мы становимся. Астро... Чего вы мне культ эти скидываете, Сижушки? Становимся. А! Полет! Так. Полет. Тут немножечко баганный полет. Да вы, балбесы, испортили полет. Все. А ты испортил. И мы летим так, по еще. небу. Силу Мы не дает, супер шанс использовать нельзя. Пока что. Так, спускаемся. <laughs> Фига, классно спускался. Жжём, сочи, давай. Да давай! Так, это просто вы слишком много используете. Мы вот так спадает костюм. Ну, если нажать на вот эту. И также он вот это этого. Дальше я убрал открытие ее. Теперь нельзя открыть. Ой. Силу использовал и трансформацию. Кстати, в этой форме нельзя будет использовать макарон. 57. Хотя это нелогично, потому что в серии так она ела. Да. У меня да, не будет. было времени. Так, ее можно открывать? Нет, я убрал на время. Потому что пока нет вражника, делать нечего. Супер а, дальше суперкот пофиксен тоже немного. Ему добавилось немного прыгучесть. Побольше. Катаклизм, ну, катаклизм остался катаклизм. тот же. У, у, у нее улучшилась ее. Да ема. Йо-Йо улучшилось. Вот так вот берешь. И ее улучшилось немного. Потому что я посчитал, что те ее были очень слабые. Потому улучшил ее йо, йо. Ну, веном что? Веном также он двигаться. Двигаться не сможет. Это та, где трансформации, веном спадает. Че... хочу сделать так, чтобы веном пропадал, когда это можно было. М -м типа, здесь что изменилось? Здесь. А, ничего не изменилось, между прочим. Так, тут там изменились эти. Нет, отойдите. Ой, difficulty. Слышите, гейм быстро зашел, не мешай мне. Ну, в ГМ1 зайти, ё-моё, разучился что ли? Вот, например, полбесы. Ну что, они Бесполезные. Нет. Надо их атаковать. Так, я... Пон... Чё? Бесполезные какие. Короче, не знаю, как фиксить. Они мне бесят. Тоже тупые. А мобы. Короче, чтобы... что вы. Знаешь, из... что Мы вот сюда их. Я сейчас Мы использую Молнии. Дракон... Как страшно. Трансформация. А, дракон. Тоже пофиксена сила. Теперь она наносится в определенное место. Остальное все осталось так же. Типа выбираешь способности, все. А у петуха что? Ничего, силы остались те же. В принципе ничего. У козы пофиксилась м -м, фраза трансформации. Просто она там была другая. Также осталось все. Так же, как и было. У стомпа. А! -мо! Ничего не изменилось, просто фигарит, и сила его также работает. У этого. Собака ничего не изменилось. У этого тоже ничего не изменилось. И два кольца. Так, первое кольцо. Берем вам. И оно активируется, и нам дают мячики. Мы такие хоп. И. Если вы там захотите там выдать себе миллиард этих, можно бесконечно нажимать и будет выдаваться, выдаваться, выдаваться. И вы стрельнете. Да, да. И думаете то, что пам, у вас все будет, у вас ничего не будет. У вас пропадет все. И потом, если будет. Можно, если выкинуть, то у вас пропадет это. Не бу нельзя будет скидывать. Ответите, как работает чит. С вами теперь кадавров. Пишем тайм Они не увидят, как он использует И теперь используем щит Ушли отсюда Они не смогут пройти сюда Видите, это как силовое поле Ну, только щит те они сюда не могут временно Да кто там такой балбес? Щит! Фух, я успел Так бы сейчас сдох также О, можно он, отменить он щит на от вот эту. Кто там такой был без? Отменяем щит. И чтобы спрятать, идем к кольцу и нажимаем вот эту. И все. Бесы. Также убрали руды. Теперь руд больше пока не будет. Убрали навсегда биомы. Uh, и навсегда убираем коины. Вот. А, ну и шкатулка осталась как бы такой же, которая была. Ничего не изменилось с ней. Такое маленькое обновление, ну, потому что мало времени было как бы. Поэтому... Так-то так. Ждем острокота и Повлин. Да, следующее обновление будет... Добавлю я агресса. Павлина. Начнем с костюма Агресса, потому что он сейчас нам более такой... Ну, не знаю. Начнем с Агресса. И, наверное, мы еще колец добавим побольше. Для монарха. А, и посмотрим насчет Бражника. Все, на этом будем заканчивать. Если вам предоставить подписывайтесь на канал. С вами Всем удачи и всем пока.